Мак и ведьма. Википедия это одно и то же. одно и то же. Да, хороший вопрос. Нет, слово Википедия просто как источник кладес Последний Удар. Значит, смотрите, смотря с какой стороны смотреть. С точки зрения обывателя, да. С точки зрения ученого-энциклопедиста абсолютно. Это одно и то же. Это человек, который занимается знанием, не признанным официальной наукой. Причем под магами нынче даже и фокусников называют. Откроешь книжку да, тайны магии, скачиваю книжку, вопросы речь идет о фокусах. Да, как фокусы делать? Для нынешнего обывателя, обывателя со средним культурным образованием, скажем так, включенным в большей степени в этеистическое восприятие мира и науку, это одно и то же и должно быть одно и то же, потому что разницы он видите в этом отношении не должен. С точки зрения уже профессионального подхода это, конечно же, не одно и то же. Потому что ведьмами называют ведьмами и ведунами, но как правило это всегда к женщине относится, ведьмами называют человека, практикующего, как правило, причем практикующего может быть даже совершенно неосознанно, а просто естественным ходом своей жизни, который обладает неким сакральным скрытым знанием или за ней стоит какая-то определенная сила, сути которой она не знает. Но чувствуя в себе эту силу, чувствуя, что она просит выхода, она начинает действовать нетрадиционным путем, тем самым вызывая панику у окружающих. Ведь окружающие больше всего боятся то, что они не могут просчитать то, кого они не знают. Соответственно, если есть рядом с ними женщина, которая одним взглядом может тебе испортить молоко, то за эту женщину стоит бояться особо, потому что не понимаешь алгоритмы ее действия, просто не понимаешь. Маг, в отличие от ведьмы, это сознание за которым никогда не стоит какая-то определенная сила. Это универсальное сознание, которое способно пропустить через себя любую силу, то есть пойти на контакт с любой силой, с любым богом на определенных договорных условиях, получить свое, сделать по договору свое. Маг от колдуна отличается рачительно именно, потому что колдун со своей силой всегда имеет одностороннюю связь, маг всегда двусторонняя. В обиходе и магов, и колдунов называют ведьмами, да? хотя вся магическая структура она, можно, можно, можно ее определить как трехэтапная. Да? Колдуны на самом нижнем этапе, на втором этапе жрецы, на третьем этапе маги. Колдуны это те практики, знаете, вот если взять аналогию, она мне очень нравится, с научно-исследовательским институтом, то колдуны это лаборанты, то есть они там, моют пробирки, там, кормят мышей, там, ну, в общем, делают дело, которое им положено делать. Они знают, что они занимаются каким-то изысканием, то есть они знают, что они принадлежат то есть, не просто так, приближены к науке и даже, может быть, знают, в каком эксперименте он участвует, но никогда не знают, для чего этот эксперимент, то есть в рамках какого большого эксперимента они работают. Жрец это тот, кто налаживает контакт непосредственно с божественной силой и, в отличие от колдуна, уже имеет двустороннюю связь. Единственное ограничение, он имеет, он имеет право на контакт только с одной силой, но уже на двустороннем порядке. Если колдун только с одной но на одностороннем порядке. Жрец с одной силой, но на двустороннем порядке. Он уже начинает беседовать. Да, вот хороший священнослужитель, это жрец своего бога. У них происходит обмен информацией, через сознание жреца божество считывает информацию о происходящей реальности и подгружает ему информацию, как он словом, делом или еще чем-то должен на эту реальность воздействовать, чтобы она соответствовала ожиданиям. Поэтому, естественно, сознание жреца должно быть немножечко посильнее, чем у колдуна, там не должно быть личных предпочтений. То есть он уже достаточно пустой сосуд, который контактирует со своим божеством, не вкладывая в информацию об окружающем мире свое собственное представление о нем. Я понятно объясняю? Как передатчик, как передатчик работает. Да? И чем свободнее его сознание, тем в лучшей степени он контактирует со своим божеством, то есть не мздоимство, не похоти, не сребролюбие, да, все то, чем наши папы сейчас грешат, все это в сознании хорошего жреца быть не должно. Жреческий канал ⁇ это долгий процесс, он намаливается годами. Хорошо, если есть уже целый культ, например, культ Христа, он 2000 лет развивается. Да, любой жрец, который туда входит, священнослужитель, он входит уже в готовую структуру. А если культ уже потерян, да, например, культ Вереса, Намаливать его очень долго, люди годы на это дело тратят, устанавливая нормальный информационный канал. И понятно, что сознание человека, который делает. Этот канал должно быть подобно сознанию, ранних христиан, которые свои каналы со своим Богом в свое время устанавливали. Это абсолютная аскеза, это чистота души, это абсолютное следование заповедям. То есть наши сегодняшние христиане по сравнению с ранними христианами, это очень большие разницы. То есть какого подвижничества были те люди да, и какого они сейчас, вообще ни в какое сравнение. Мак в отличие от Жреца, тем более Луж Колдуна, точно так же имеет возможность устанавливать с божеством с любой силой двустороннюю связь, но с него сняты ограничения, только с одной и больше ни с какой. Он имеет возможность устанавливать контакты с разными силами, понимая их, договариваться с каждым о своем. При этом выполняя ту же самую функцию, он помогает им реализовывать здесь свои задачи. Но цена вопроса уже для божества по использованию сознания мага, а не жреца, значительно выше. Потому что маг может вложить, имеет право вложить в задачу свое собственное представление о том, каким образом эта задача должна исполняться. И ему за это уже ничего не будет, потому что предполагается, что его сознание уже развито настолько, что не просто уровнем бога а возможно даже превышающие его, потому что любой маг он вступает с божеством в пререкание, ему за это ничего не бывает. То есть он корректирует мнение божества, объясняя ему, что сейчас это неэффективно. То есть он имеет возможность дискуссии. Вот. Это, собственно говоря, три, три вот этих вот уровня. Три, три, три уровня в магии, которые. Колдун оценивается как лаборант, жрец оценивается как руководитель лаборатории, потому что он контактирует с директором института, а маг оценивается аналогично как директор института, который знает, чем занимаются все его лаборатории и держит в голове всю систему, над чем работает вся структура. Вот таким вот образом. То есть ведьма и колдун. Даже, наверное, близко так, да. ведьма и колдун приблизительно одно и то же. Причем следует запомнить, что хороший жрец обязан быть хорошим колдуном, а хороший маг должен быть и хорошим жильцом и хорошим колдуном. То есть это как профессор института, если он не способен провести серию опытов своими собственными руками, он будет считаться анахронным теоретиком, который мало где может быть использован. Да, то есть он не универсальный солдат. Маг это универсальный солдат.